Всем привет! Это третий видеоролик на тему потопа в моей квартире. В этом ролике я расскажу об отчете независимой экспертизы, которую я нанимал для оценки ущерба. Второе, я расскажу о заключении экспертизы, которую нанимала управляющая компания по тому соединению, которое у нас лопнуло. И третье, я расскажу об ответе на претензию, которую мы выставили управляющей компании, что... Собственно, ответила нам самоуправляющая компания. В этом видео я также хочу поделиться информацией о том, что необходимо делать, если у вас сложилась такая жизненная ситуация и вас затопило. Объясню, для чего я хочу этим поделиться. После того, как я выложил видео на YouTube, мне стали поступать в личные сообщения ВКонтакте, в различных мессенджерах вопросы, как у меня двигается вопрос касаемо затопления, кто-то начал писать, что у него такая же ситуация и он не знает, что с этим делать. У кого-то прямо накануне прорвало это все и куда ему бежать. Я решил сборную сделать такую соляночку информативную, чтобы после того, как вы посмотрите это видео, у вас уже не оставалось никаких вопросов. Первое, с чего бы я хотел начать, это с отчета независимой экспертизы, которую я лично нанимал для того чтобы сделать оценку ущерба в этой квартире заключение экспертизы на 95 страниц значит с фотографиями ущерба плюс ко всему тут есть описание тех поверхностей которые были повреждены указаны площади погонные метры указана вся мебель которая пострадала а это вся мебель в этой квартире она у нас ушла на помойку а дальше, значит, э как происходил вообще вот этот вот отчет управляющей компании передо мной. Они брали средние рыночные цены. То есть, э я был не совсем с этим согласен, но э в целом экспертиза, я могу сказать так, я доволен. Почему? Потому что я понимаю, что э то, во сколько они оценили этот ущерб, он реально соответствует тем затратам, которые я сюда в процессе ремонта вложил. У меня были моменты касаемо детской кровати, допустим, расскажу ситуацию. Детскую кровать я покупал за 22 тысячи, это была доставка из Казахстана, позиция была заказная. Независимая экспертиза оценила мне эту кровать по рыночной стоимости в городе Тюмени как 8 тысяч рублей. Естественно, за 8 тысяч рублей я такую кровать больше купить не смогу. Но в то же время на какие-то позиции экспертиза, экспертиза наоборот завысила цену. То есть кухня, к примеру, стоила 150 тысяч рублей, да? а они ее по рыночной стоимости оценивают 170 тысяч рублей. И тем самым нивелируется вот этот перепад. Я долго изучал этот отчет, после чего я в принципе с ним согласился, потому что я понимаю, если мне управляющая компания выплатила бы эти средства, да, то я бы спокойно перекрыл все эти затраты свои и сделал ремонт непосредственно уже деньгами управляющей компании. Вот, значит, сама экспертиза делалась примерно месяц. По стоимости это был у нас ноябрь, по-моему, месяц 2019 года, экспертиза такого уровня мне обошлась половиной тысяч рублей. Мне распечатали ее в трех экземплярах, они все заверенные. Один экземпляр пойдет в суд, два экземпляра, которые остались, один у юриста и один идет в управляющую компанию. Вот. Это что касаемо экспертизы. Дальше. У меня была следующая экспертиза. Это заключение экспертной компании, которая занималась именно экспертизой муфты и крана, который на нее был навернут. Вот. Заказчик получается по этой экспертизе это непосредственно была управляющая компания. Вот. Управляющая компания нам предложила две экспертные организации. Выбор у нас был небольшой. Мы согласились. То есть это по факту «пальцем в небо» называется. Возможно, у управляющей компании с этой экспертной организацией есть какие-то договоренности, я, если честно, не знаю, утверждать об этом не буду. Суть в следующем, что написала независимая экспертиза по данному соединению. Причиной разрушения металлической втулки комбинированной муфты является повреждение, полученное в ходе эксплуатации. Трещина, пришедшая в дальнейшее в надлом, образовалась в результате механического воздействия, Оказанного на резьбовое соединение при монтаже внутриквартирной разводки ГВС. Из их логики выходит следующее. Когда управляющая компания наворачивала на эту комбинированную муфту кран, она ее не перетянула. А когда я дальше собирал последующие детали, я повредил вот эту первичную комбинированную муфту. Но в голове не умещается, как такое можно Написать, если всем понятно, что я не буду держать ключом вот эту муфту, а закручивать следующее соединение вот здесь. Я держу каждое последующее соединение, то есть каждую последующую деталь. Если они накрутили на муфту кран, после крана я держу уже кран и наворачиваю следующую деталь на кран. После этой детали я опять держу следующую деталь, наворачиваю следующую деталь. То есть, есть определенная последовательность. Смысла держать эту муфту, как бы работать вот здесь ключом никакого. Нет, но заключение э, эксперта вот такое. И на все это управляющая компания, соответственно, написала ответ, что э, в связи с таким заключением они нам просто по факту э, вынуждены отказать. Хочу поделиться вообще, э, как стоит себя вести в случае того, если вдруг э, у вас возникла такая ситуация, вы вызываете аварийную бригаду или ваши соседи вызывают аварийную бригаду. Они отключают стояки, сливают воду. То есть воды в квартире нет. Ни у соседей, ни у вас. Дальше что происходит? Вы приходите в эту квартиру. Приезжает та же самая аварийка, допустим. Да? Им надо устранить причину протечки. Они вырезают это соединение. Вот если я сейчас конкретно говорю про данный случай полипропилен. Вырезают. Они его могут забрать. Ни в коем случае вы не должны отдавать вот этот Весь Вы его забираете себе, не трогаете, ничего с ним не делаете. То есть забрали, убрали в пакетик, Все. Потом вызывается управляющая компания, она, вам, скорее всего, позвонит сама и придет, чтобы делать опись ущерба по их субъективному мнению, что тут у нас пострадало. После чего вместе с управляющей компанией, а лучше еще в присутствии своего адвоката Значит, делается пакет, который опечатывается и вот это соединение отправляется в независимую экспертизу, которая будет потом делать экспертное заключение. Вот. Я понимаю, что моей ошибкой в данной ситуации было просто согласиться с управляющей компанией и выбрать из двух независимых экспертиз одну скорее всего, у которых есть какие-то определенные свои договоренности. Но это мое предположение, как бы я вправе так думать. Значит, отправляется туда муфта, после чего появляется такое вот заключение. Я, в свою очередь, как потерпевшая сторона, нанимаю свою независимую экспертизу вместе со своим адвокатом для того, чтобы оценить ущерб. Когда вы нанимаете независимую экспертизу, также не забудьте пригласить управляющую компанию, чтобы они присутствовали в процессе, значит, когда идет у вас замерка в помещении, да, что пострадало, когда идет опись пострадавшего имущества. Они тоже должны подписаться потом в листе независимых экспертов о том, что они принимали участие. Потому что если будет судебное дело, то без участия управляющей компании у вас никто а, не рассмотрит а, вот этот отчет а, значит об ущербе вот. и вообще как совет и рекомендации обязательно сразу же нанимайте юристов, адвокатов а, если вы понимаете что как бы оно того будет стоить а, отчет я уже сказал у меня стоил а, независимая экспертиза семнадцать половиной тысяч а, юрист у меня сейчас а, обходится пока а, до суда дела не дошло 50 тысяч рублей оценили мне ущерб по данной квартире на порядка 600 тысяч рублей да и я прекрасно понимаю что э, мне лучше отдать те же там 50 70 тысяч рублей оценку и э, адвокату дабы не платить, не платить своего кармана опять повторно этот ремонт но говорю, в моей текущей ситуации мне э, управляющая компания отказала Сейчас у меня адвокат а, передал дело в суд, и мы будем дальше уже в суде а, доказывать как бы, эту ситуацию и как-то решать этот вопрос. 12 января 2020 года мне написал ВКонтакте один товарищ, что он увидел мое видео на Ютубе, вот, а, и решил поинтересоваться, чем у меня все закончилось. Я задал ему вопрос, к чему, собственно говоря, вопрос, вот. он сказал, что его тоже затопило он также проживает в городе Тюмень вот. только у него ситуация другая у него 16 этаж оторвала эту муфту а, также и затопила всех до первого этажа друзья, всем спасибо за просмотр надеюсь, данный видеоролик вам был полезен если так, то ставьте палец вверх, обязательно пишите свои комментарии если в вашей жизни была такая ситуация напишите, поделитесь мне тоже это интересно и важно а чем у вас закончилось собственно все дело ну а я иду в суд.